Итак, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Светлана Филатова. Первый фрагмент. Смотрим. Журналисты стали копать, что у меня повесился сын. Я скрывала. Я не могла заговорить об этом. Кстати, вот когда в начале она говорила, она подняла челюсть. О чем это говорит? Это говорит не о ее, скажем, ну, челюсть это способность нанести первый удар. да И получается, что она проиллюстрировала действие журналистов. Да? Журналисты начали копать, то есть они нанесли первый удар. Видите, дальше идет вот такое: она немного съежилась, локтями раздвинула пространство это не нравится и говорит она то же самое то есть у нее жесты манипуляторы очень четко соответствуют тому что она говорит но мы с вами сначала определяем базовую линию поведения ну и попутно смотрим что она говорит это, вот а, да вот здесь я замедленную да съем, такой... замедленную съемку сделала для того чтобы вы это получше увидели как она ежится как она отталкивает локтями мы знаем что отталкивание локтями говорит о том что человеку не нравится то о чем он говорит человек хочет оттолкнуть от себя эту информацию до да, отбросить ее в сторону вот знаете когда что-то сверху наваливается на человека человеку хочется оттолкнуть это даже в драке наверняка есть такие приемы ну, в самообороне, когда на тебя сзади кто-то наваливается, вот так вот локтями мы отталкиваем. В а, да. степени стояла стена, то есть я уже вылезла из алкогольной зависимости и все равно не могла об этом заговорить. Мне Вася сказал, надо начинать, иначе ты, это губило меня, вот тайна же, да, самое страшное это всегда хранить тайну, а вдруг где-то вылезет, да? Все психологи говорят. Да, когда начала сильно беспокоиться по поводу того, что... Поехали журналисты в Екатеринбург, раскопали каких-то там вообще старых родственников от той линии. Видите, те родственники для нее вообще, ну, очень дальние. Она иллюстрирует это руками, рукой прям отталкивает, далеко-далеко посылает как бы. Мы уже там никто особо-то и не дружим, не общаемся. Там вообще мало кто выжил но получается аж передернулась в какой-то ну прям телом передернулась что говорит о том что она не очень приятно ей даже это вспоминать и начинают расследование вот там у звезды сериала ольга я думаю стоп все вот это нет нет меня видите как она поправила кепку а, вот очень интересный такой жест смотрите кепку она приподняла и как бы знаете вот похоже на жест когда человек представляется да когда он приветствует кого-то с кем он говорит да ну и как бы показывает себя в какой-то степени вот здесь она как раз этим жестом Показала и дальше, что она проговорила. Полыми руками не взять. И я говорю Сигореву: вот кто первый мне позвонит, попросит интервью, я дам. И звонишь ты. Солешь мурашки смотрите на, на ксению прям радостно смотреть вот это вот эмоция радости удивления э, восхищения вот пожалуйста раскрытые глаза а здесь вот прям ну немножечко отвращение но это отвращение такое скажем на тех конкурентов может быть которые могли бы быть но вообще часто как раз удивленное восхищение как раз так и выглядит когда человек приоткрывает зубы то есть он готов захватить то что пришло к нему да он демонстрирует свою готовность это получить да но мы знаем что отвращение это демонстрация клыков но когда отвращение сопровождается раскрытием глаз и вот улыбкой да вот получается что все у нее работает ну тут тут уже не отвращение это уже как раз готовность вот это вот взять то что пришло она очень рада это видеть то есть открыла глаза она вот ну, такая вот улыбка можно сказать, алчная, да, в какой-то степени, а уж не побоюсь я такого определения, да, но Ксении, конечно же, это нравится. А теперь поставьте, да, красивая эмоция у Ксении, просто мне тоже очень понравилась, поэтому я ее укрупнила и показала вам, замедлила, можно сказать. А, да, поставьте плюсик, кому тоже эта эмоция понравилась, а минус, кому она не понравилась, а на самом деле, конечно же, я хочу, чтобы вы мне дали обратную связь. Чтобы я вас увидела, чтобы вы не ушли от меня. Плюшки есть. Хотя, конечно, сейчас еще день, еще можно, но тем не менее хочу вас увидеть. А, поэтому а плюсики, пожалуйста, в чатик, чтобы я вас видела. А кому не лень, напишите что-нибудь словами. Итак, следующий фрагмент включаю. Я только после смерти узнаю такие подробности, что он попробовал героин. Он понял, что он уже не спрыгнет. Да, вот то есть вот. вот видите кстати по поводу героина она облизала губы часто вот это скажем так облизывание губ говорит не всегда о позитивном настрое на то что человек хочет пощупать часто человек знает скажем так на вкус как это выглядит да часто он просто хочет понять получше на вкус да и не всегда это позитивные какие-то моменты он просто хочет это пощупать может быть даже его подсознание просто помнит этот вкус может быть как-то человек соприкоснулся с этим и получается что вот эта реакция облизывание губ, она как раз вот подсказывает ну, о близком контакте или желаемом близком контакте с тем, о чем он говорит, и вот в данном случае она говорит о том, что ее сын попробовал уже героин и не смог с этим справиться. Именно тот какой-то вонючий чмошный героин, который дает тебе. Смотрите, кстати, говорит с отвращением. Видите вот это вот односторонняя улыбка с напряженным нижним веком, то есть отвращение. К этому героину, да, вернее, презрение, но и отвращение мы тоже здесь можем видеть, если внимательно присмотрим. Понимание, что все, ты папа. Видите, еще интересный момент, который я у нашей сегодняшней героини увидела. Это когда она э, демонстрирует подавленность и когда она говорит о вещах, которые ее подавляют психологически, да, о которых ей неприятно говорить, она поджимает нижнюю губу. При этом э, она это сопровождает часто эмоции презрения. Э, э, у нее очень четко напрягается нижнее века, когда она э, вот прям презрение, презрение показывает. И вот, кстати, у нее это презрение очень четко мы можем отслеживать. Смотрите, она чуть опустила челюсть, она все ну перед этим говорила с более поднятой челюстью или поднятой, да, ну Хейтеры поправят, да, ну и вообще в принципе, а значит also давайте смотреть вот видите видите как губа у нее пошла вот прям поджимает напрягает и поджимает еще тут интересно видите еще и подбородок в этом участвует то есть вот эта вся группа мышц напрягается когда она говорит об этом то есть это крайняя степень неприязни да и подавленности и подавленности здесь она проигрывает вот в этой схватке она проиграла говорит с точки зрения проигравшего человека но а, при этом сохранившего можно сказать злость а, злость но а, злость такая пассивная пассивная она уже ничего не может с этой ситуацией сделать поэтому вот так вот говорит видите сколько много эмоций читается в ее лице а, да. да мне просто не суждено было в жизни это попробовать да? но я попробовала алкашку которая мне также сказала на колени сука до да? сидеть не мыркать вот здесь уже она говорит а, без таких вот а, поджиманий, ну давайте посмотрим, а, она уже говорит с отвращением, а отвращение это уже более активная позиция. Если презрение это просто сравнение, да, вот я себя сравниваю, да, я такая хорошая, а ты плохой, да, то отвращение это уже желание одернуть руку, это желание не трогать, это желание, может быть, в какой-то степени напасть, да. Ну и здесь она уже смелее говорит но презрение мы тоже здесь видим так все я твой повелитель видите вот презрение вот это односторонняя улыбка да и немножечко она оттянула нижнюю губу мы знаем что это неловкость неловкость в социуме но ну, вот с этим она справилась и молодец и вот кстати а чем мне мне очень интересно было разбирать этого человека я увидела что этот человек прошел все вы знаете и алкоголизм и смерть сына и а, много а, религиозных направлений изучила да она к богу пришла с разных сторон да и она до сих пор идет и вот это вот ее э, скажем ее путь он достоин уважения поэтому я с удовольствием прям разбирала это интервью с удовольствием его посмотрела и пересмотрю может быть еще раз если будет время потому что реально очень интересный человек и очень много мудрости она нам с вами поведала а, так э, вот э, карин спрашивает кепку поправила и что не так Ну, я проговаривала по поводу кепки э, если будет Интересно, пересмотрите потом. Там ничего не так, ничего не не так, там все так. Там просто иллюстратор, который, на который я обратила внимание. Так, да, спасибо большое, Арина, за супер стикер. Давайте идем дальше. Следующий фрагмент. Это несложно, вот когда ты в завязке быть рядом с человеком, который сильно пьет. Да, завязка скучное. и отказ. Вот смотрите здесь много э, таких фрагментов на которые можно обратить внимание Ну, во-первых когда она пила чай там было немножечко напряжение подбородком что говорит о том что ну скажем э, есть некая саботирующая внутренняя позиция но она с этим э, скажем так справляется справляется каждый день она с этим борется и вот это действительно очень классный показатель для тех из нас э, кому хочется справиться с любой зависимостью это не обязательно алкогольная зависимость, это зависимость и от еды, и от каких-то, не знаю, от каких-то вещей, которые нас разрушают, до да, от лени, там еще что-то. Это вот мы видим, что человек, который борется с зависимостью, он каждый день борется, он каждый день общается с людьми, которые, у которых нет этой проблемы, или они ее не видят и не хотят с этим бороться. И как она это принимает, это вообще просто достойно э, уважения, изучения и подражания но конечно же я знаете боюсь что вы меня ай, ну, возможно вы меня как-то потом осудите за то что я сегодняшние гости а, пою дифирамбы но я понимаю насколько это большая работа и насколько много она прошла я просто в восторге от этого человека я раньше не смотрела ее фильмы но обязательно теперь пересмотрю после вот такой вот жизненной позиции так вот вернемся все-таки к интервью. А, вот что она говорит смотрите вот по поводу мужа она во-первых ну, откинулась в кресле выпрямилась что говорит о том что она будет говорить какие-то вещи которые больше скорее от ума нежели от ее ощущений Ее ощущение ощущения вот момент когда она ставила чашку да она немножко напрягла подбородок да конечно ей приходится с, с помощью мозгов как-то работать над собой да вот она поставила себе установку на уровне мозгов что ну вот она там тоже сказала про молочные продукты она сказала ну мне же после этого будет плохо да мне хочется да я всегда ну скажем так вижу это и у меня ну, есть тяга все равно но вот понимаю на уровне мозгов что мне будет плохо и поэтому я этого не делаю понимаете вот насколько это ну это подвиг реально держаться на уровне мозгов не на уровне тела не на уровне ощущений а на уровне мозгов. Да, подняла челюсть. Это постоянная борьба. Это действительно ей приходится всегда бороться с собой. Как вы знаете, борьба с собой самая тяжелая. Эти решения это разные вещи. Да? То есть вот я приняла решение не пить, а его решение продолжать пить. Понятно, что мы раньше вместе бухали, это было очень классное время, О! весело. <смех> все. И конечно ему стало потом со мной даже скучно. Я это... Видите, вот здесь вот поправила кепку. Но она в начале интервью сказала что ну, на голове делать что-то было очень сложно да и не хотелось и поэтому она надела кепку здесь ä, можно трактовать так что ну, она немножечко пыталась себя показать но э, сейчас еще раз ни, секундочку я что-то не замедлила этот момент но очень интересно как именно она поправила кепку вот в случае с ксении она кепку как раз отодвинула и как бы поприветствовала э, свою э, эту собеседницу весело все и конечно ему стало потом со мной даже скучно я это видела. но а здесь такая неловкость можно даже так сказать она пытается показать то я же э, ну, как у женщин тут скорее тяга к волосам да чтобы показать что я привлекательна. посмотрите на меня какая я хорошая на самом деле но вот такая неловкая улыбка но наверное все-таки ей очень неудобно от того что может быть ну пропала какая-то связь с мужем дело и конечно он поперся пить в москву да но это его личное дело вот ей не совсем это нравится конечно же как бы она не старалась себя в этом убеждать да, красуется вместо волос кепка правильно таня написала а дальше. быстрее еще и к это тоже был новый этап когда я вдруг поняла что моя трезвость никого не касается вот смотрите как ладонью отгородилась да то есть вот, вот пожалуйста моя трезвость это мой выбор вот это вот очень, очень э, интересный жест, э, который как раз иллюстрирует то, что она проговаривает. То есть вот она я, а все остальное, пожалуйста, сами решайте для себя. Вот это вот очень правильная позиция, очень, э, я ее в этом плане поддерживаю. Да, что он мне не вещь, он мне не вот этот муж, который там объелся груш, а он чувак свободный, который может делать то, что он захочет. Да, вот это вот прям честь и хвала ей, несмотря на то, что ей это не совсем приятно, но она себя убедила в том, что он взрослый, он сам примет решение, и это правильно. Вот с ее стороны это очень правильное решение. И, знаете, у нее в этом плане стоит поучиться, если бы мы, женщины, также относились, да и вообще любой человек также относился друг к, друг, ну, к другим людям, окружающим его, то наверняка не было бы конфликтов, потому что вот здесь вот прям такая дзен позиция прям шикарная позиция за которую я ее прям зауважала молодец не учит пусть муж сам проходит свой путь и кстати с первым мужем у нее получилось точно так же а, она сказала что я не стала его спасать я не стала его учить я просто отошла да а он все равно получил свою карму у каждого человека есть своя карма и каждый человек идет по своему пути сам вот прям настолько много мудрости в ее таких простых словах может быть с матом может быть где-то не очень это приятно слышать но она вот прям настоящая. побольше бы таких людей и может быть у нас жизнь была бы действительно намного интереснее и лучше хотя нет насчет интереснее вряд ли потому что конечно же интерес а, это конфликты а, да ну что поделать а, да. Не слушайте мимими. -ми -ми. Так, замечательно. Не слушаю мимими. -ми -ми. Значит, следующий фрагмент, пожалуйста, сейчас включаю. Я не успеваю просто читать все комментарии, поэтому давайте смотреть. И если ты действительно хочешь находиться в Дзене, он не дзен, потому что а почему я почему его в кавычки ставлю, не какой-то... Видите, немножко переминается, что говорит о том, что волнуется перед тем, что сказать довольно а, такую грубую, может быть, фразу. Но эта фраза, я считаю, сделала все интервью. Нахуй не дзен. Ладно. Дзен – это отъебаться как раз от этого мира. И, и, и довериться. Вот доверие, вопрос доверия, Ксюш. Видите, как здорово, она одной фразой просто сказала все интервью. При этом она немножечко поджала губу. Она понимает, что довольно резко она это сказала. Может быть, не всем понравится. Может быть, это будет, может, ее за это обругают все. Но она это сказала, и мне это больше всего понравилось. Поставьте плюсик, кому эта фраза тоже понравилась, и минус, кому эта фраза не понравилась. Заодно посмотрю, кто у нас работает активно. А кто просто сидит и ушел уже плюшки есть. А я включаю следующий фрагмент. Я знаю, что что я делаю на митинге. Смотрите, облизала губы. А, и я знаю, что я не делаю при вот этом цирке с конституцией, да? Я не участвую. А в... Смотрите, как интересно, отвращение сейчас было. В митингах я участвую. Видите, вот сейчас вот оно отвращение, какое красивое. Я знаю, Ой, а, простите, сейчас еще раз. А в митингах я участвую. Смотрите, просто классическое отвращение сейчас было. Плюшкам нет, пишет Мики Томар. Замечательно. Давайте следующий фрагмент. Вы мои дорогие. Яна, за что ты любишь русский народ? слушай я не люблю его если честно Ну, если вот разговаривать да смотрите иллюстрирует как раз э, действительно э, то что ну вот то что проговорила она сказала отрицательную вещь и качнула головой нет то есть действительно это подтверждается иллюстратором э, смотрите дальше что идет такая скрытая агрессия когда человек э, двигает челюстью и при этом вот э, языком э, проводит по зубам как бы прощупывает свои Патроны, да то есть она сейчас говорит довольно жесткие вещи и многие из нас могут на это отреагировать довольно негативно я научилась принимать нас вот такими какие мы есть мы не очень лиц... смотрите облизала сейчас еще раз я научилась принимать нас вот такими какие мы есть вот смотря давайте еще раз посмотрим поджала опять нижнюю губу облизала губы выдвинула челюсть и очень лицеприятная публика мы как нация я имею в виду, русская нация видите вот губ а сейчас замедленную съемку хорошо что я сделала видите как напр напрягает нижнюю губу вместе с подбородком то есть ей это довольно сложно проговаривать потому что но ну, знаете вот еще очень хитрый такой прием с ее стороны она молодец что она говорит это как бы про себя да но на самом деле каждый имеющий уши да прислушается вот она проговаривая про себя говорит про всех нас что мы действительно имеем определенные недостатки и она вот как бы на себя это возлагает как бы говорит про себя про свои недостатки но при этом мы вот кто умеет мыслить тот поймет что это про всех про нас по сути мы не любим друг друга мы ненавидим друг друга мы ничего... Видите, опять поджала губ, губу, нижнюю губу. Мы не хотим делать, но сидеть дома, возбухать, что чиновники все украли. Да? Мы не, не способны ничего сами начинать делать. Мы сидим, чего-то ждем, при этом не способны также отстаивать. свои. Облизывание губ, я думаю, вы увидели. И права. Поэтому вопрос от твой правило очки знаете очки это ну, способность лучше увидеть это сродни напряжению нижнего века а, такой жест скажем а плюс это еще жест манипулятор немножечко отвлечься от неприятного ну как бы на то чтобы чем-то заняться до да, для того чтобы проговорить что-то неприятное то есть вот здесь целый комплекс значений за что я люблю русский народ, для меня не актуален. Принимаю, да. Не испытываю уже ненависти. Я раньше ее всегда испытывала. А вот здесь вот я с ней не соглашусь. Видите, я раньше это испытывала. Может быть на уровне мозгов и испытывала, но не вот подсознательно не было ненависти. Было не принять неприятие там еще что-то, но вот ненависти не было. Она просто себя сейчас в этом убеждает и нас с вами, поэтому здесь ей не верим. Я всегда испытывала раздражение. Я никогда не мирилась с людьми, которые жили вокруг меня, вот с моим окружающим миром. Никогда. Просто она их не принимала, но она же не, скажем, не ненавидела. А, да вот здесь очень тонкая грань часто человек улыбается но он ненавидит в душе а, ну там всех окружающих да ну вот здесь как раз другая история может быть она проявляла себя где-то агрессивно может быть еще что-то а, но вот и внутри нет этой ненависти понимаете и не было вот подсознание дает сигналы но она как бы на уровне мозгов понимает но ну, раз я не принимала то наверное же я такой мизантроп который вообще просто не любит. Любит людей, ненавидит людей и хочет людям только плохого. На самом деле это неправда. Просто она ну, не до конца это осознает. Я их не выносила. Я те, кто быдла. Я тот народ, который ничего раньше не хотел делать, только там бухать пальцы свои, э -э задирать. Но в какой-то момент ну что-то произошло Ты со мной. Ты сама была такой. И я считаю, что я была такой. Я всегда хотела, чтобы Я делала, но при этом... А, я всегда была такой, но а, тоже нет. А, я не принимала все, что меня окружает. Видите, отвращение. Да, испытывала отвращение, но не ненависть. Ни людей там не ни, не систему это со школы да это такая всегда была ненависть и отторжение всего что вокруг меня ну, отторжение но это не ненависть вот а, что я хотела этим сказать погромче вот а мне юлия написала а, просто говорить в микрофон наверное лучше да поставьте плюсик если все хорошо если нужно добавить микрофон я боюсь что я только время потрачу я просто постараюсь говорить в микрофон вот так вот хорошо плюсик поставьте если а, плохо то я тогда буду колдовать с техникой так где у меня секундочку на каком этапе мы остановились а вот все вижу значит следующий фрагмент кама пишет все хорошо слышно вот спасибо большое кто прям не ленится писать прям буквами это мне очень ценно а, так следующий фрагмент включаю вам ян за что ты любишь русский народ ой простите это опять тот же самый фрагмент сейчас вот следующий включаю смотри а я не хочу государя но я и понимаю когда мы бузим в москве да на самом деле плюс смотрите, облизала губы и здесь чисто про удовольствие потому что когда мы бузим в москве она знает что какая будет конфетка и она нам говорит от их плющем прежде всего мы то есть э, когда мы бузим получается что те кто ответственно за то чтобы мы не бузили они получают по шапке вот перевожу ее слова может быть просто я прервала не не в тот момент э, и смысл потерян немножко получился а, да ей нравится бузить да отчасти может быть ей и нравится бузить но она видит в этом знаете еще очень интересная позиция вот э, я в комментариях посмотрела многие написали что э, вот она она ходит по митингам да вот вроде бы вся такая в дзене и ходит по митингам знаете в чем в чем вообще мудрость вот это вот этой жизненной позиции в том что она для себя внутри а, вполне самодостаточна, да и со, с, с позиции самодостаточного человека без какой-то истерии без надежды может быть даже на то что она что-то исправит да но какую-то маленькую капельку а, своей гражданской позиции она этим изъявит да вот без истерии будет будет не будет не будет э, какой-то результат вот вот вот так вот надо подходить э, к любому делу вообще если вот копнуть глубже то это очень очень правильная позиция и это не говорит о том что она себе противоречит она совсем не противоречит себе она действительно внутри себя очень самодостаточно у нее есть там кстати вот домик в суздале я прям посмотрела как они там прогулялись по этому Суздалю знаете мне захотелось самой туда съездить обожаю этот город еще муром люблю вот два города которые ну, для меня the best просто и я так ну прям сама душой отдохнула вместе с ними когда смотрела это интервью поэтому здесь она себе абсолютно не противоречит одно другому не мешает у нее нет истерии у нее нет вот этих криков я ненавижу путина да он там что-то сделал не так нет она просто э, приходит и заявляет свою гражданскую позицию а для чего для того чтобы те кто ответственен за то чтобы она не ходила на митинги получил по шапке и может быть что-то начал делать лучше для людей понимаете это в этом есть своя мудрость и здесь конечно же я ее тоже очень поддерживаю итак следующий фрагмент Понимаешь, да? ну, дело не в том, что хотелось кому-то сраться. Вот лично мне я тебе могу сказать, где моя точка. Вот смотрите, здесь интересно про Ксению посмотреть. Видите, она поправила волосы, причем как она поправила? Ну, с одной стороны, конечно же, красуется, да? С другой стороны, она заправила их за уши. Это часто присутствует, этот жест у людей, которые готовы в любой момент начать работать. Да? Люди легкие на подъем, которые живут по принципу, ближе к делу, да. что сидеть, давай работать. Ну вот по этому принципу жив, живет Ксения, поэтому даже жест, который направлен на то, чтобы покрасоваться и по сути там по контексту подходит, чтобы покрасоваться, но она волосы заправила за ухо и этим самым, ну скажем так, дала динамику своему своей речи скола произошла вот я хочу... еще по правилам очки как бы присмотреться помните это напряжение нижнего века это попытка показать что я же все хочу увидеть я же хочу ознакомиться с этим получше хочу видеть человека ну или и сама пытаюсь быть собственно таким человеком mm -hmm. может быть не всегда получается но я хочу видеть такого человека в россии который будет говорить вот здесь путин не прав вот здесь я против Это ты да, привет кто подходит пожалуйста вот вижу два плюс это значит уже не первый раз ко мне а заходите кто первый раз на стриме и только зашел то пожалуйста напишите единичку в чате как заходите кто не первый раз два плюс пишем а я включаю следующий фрагмент первый муж был человек очень умный там прямо вот какой-то горе от ума было а, вот смотрите здесь идет напряжение нижнего века и презрение сейчас мы посмотрим вот прям вот оно классическое презрение смотрите как напряжены губы а, как челюсть поднимается да то есть презрение такое активное активная и а, она как бы показывает показывает что смотрите я хорошая а он вот посмотрите какой он то есть вот это вот все равно внутри у нее сидит ну конечно же одними дифферамбами мы сегодня не обойдемся то есть вот в отношении первого мужа у нее вот скрытое такое презрение посмотри какой ты и какая я но э, насколько я понимаю его уже нет но она для себя может быть даже ну в своей жизни ну вот как бы доказывала но ну, не знаю тут так глубоко не буду копать и утверждать такие вещи но вот это вот ее реакция вот это ее эмоциональная составляющая в отношении первого мужа как бы говорит о том что она получила вот эту вот это удовлетворение от революции. Ну, получила этот реванш победу до да, в отношении него она доказала ему и себе что ну, он как бы вот такой вот неправильный да и вот сейчас идет такая реакция видите вот это вот презрение вот сейчас видите прям на у, вот это односторонняя прям улыбка с напряженными нижними веками вот это вот прям супер презрение да вот про тему сравнения посмотри на себя и посмотри на меня я королева ты ты намного хуже меня то есть вот это вот как раз презрение я его специально вам показываю ну во-первых для того чтобы мы с вами еще раз посмотрели на эмоцию презрения а во-вторых все-таки немножечко дегтя добавить в Нашу бочку с медом несмотря на позитивность и радужность нашей сегодняшней героини но есть есть у нее там ложечка дегтя но вы знаете все равно она молодец она работает над собой она очень большую работу проделала поэтому несмотря на эти маленькие какие-то заковырочки которые мы с вами видим она в целом очень классный интересный человек и перечитавший дальше. там всех философов и сошел сошел с ума потому что понимал что он этому всему не соответствует у него не получается жить так как вот, смотрите, еще интересно а, вот здесь вот а, по поводу одежды и закатывания рукавов я чуть-чуть вернусь потому что глаза скосились немножко на ваши комментарии которые я не успеваю читать к сожалению но все равно вы пишите я потом их перечитываю потому что понимал что он этому всему вот смотрите закатывание рукавов это очень интересный у нее жест который э, она всегда делает вот э, по принципу меньше слов больше дела э, человек который тоже как вот и ксения э, легкий на подъем который все сразу примеряет но ну, если есть дело то ну, там по пунктам что надо сделать до да, чтобы это решить то есть нет вот этой вот э, какого-то страха э, к началу какого-то дела она очень быстро принимается за любой Дело. И вот сейчас она это про проиллюстрировала. Ну такой психотип: а, меньше разговора, больше дел. Он не соответствует, у него не получается жить так. Видите, поправила одежду, и здесь она просто наслаждается. Получается, в комплексе с тем, что э, она, проговаривая про него, демонстрировала презрение. Сейчас она показала, какая она. Да, и, конечно же, ей это сравнение нравится. И здесь мы видим, что она прям заулыбалась. Так хочется. И это была трагедия, поэтому он меня бил да? А, <clears throat> Ну, насчет кашля я тоже сначала обратила внимание но я поняла что она э, по моему она даже говорила может быть я просто пропустила что она немножко подстыла поэтому кашель э, можно трактовать как волнение а можно просто может быть она болеет я вот точно здесь не могу сказать сать его ни в коем случае потому что вот его путь он хотел там не, ну и вот спасать слушай чек бил тебя избивал только, только беда ну, здесь опять был кашель но я не знаю кашель с чем связан с тем что она волнуется когда про него вспоминает либо действительно это из-за болезни а вот еще так сейчас секундочку так по закатыванию рукавов по моему здесь а что же это я так немножечко поменяла местами сейчас еще один фрагмент с закатыванием рукавов у меня получилось долг дочери отдать вот хорошей дочери, которой никогда не было во мне, и вдруг вот э, ситуация, что я приняла решение больше не страдать и не э, убивать себя, э, тут же меня, ну, да, создатель занял. Он сказал, ну, на тебе тогда маму больную, вот у нее рак. А эта женщина такая была, знаешь, она, конечно, богиня вообще. Видите, опять вот это закатывание рукавов, когда она говорит о каком-то деле, она опять закатывает рукава. Но это, ну, в ее привычке, да, вот вижу дело и сразу думаю, как это все, ну, беру лопату и копаю, да, вот, грубо говоря, а, так, может, плохо держатся очки. А, нет, это такой жест, немножечко манипулятор. А, ну, как, когда человек немножко, ну, скажем, сдерживает, что сказать, или волнуется, может быть, там какие-то моменты она может быть акцентирует внимание на какой-то фразе которую потом дальше хочет развить дальше но вот это вот реакция на слова собеседника может быть как раз вот потрогать очки а, там не знаю поправить одежду может быть еще что-то Ну, вот очки они как раз очень удобны в этом плане а, она как бы еще демонстрирует активное слушание это я к тому что в чате вот кто-то написал что почему ксения постоянно поправляет очки а, там это еще элемент активного слушания нет ты как бы показываешь человеку что ты его слушаешь и ты на него смотришь внимательно может быть он, ну тут и для себя какие-то акцент, акценты расставляет и для собеседника как бы поощряет его еще дальше говорить для того чтобы дальше собеседник давал больше информации следующий фрагмент идут Какой она... ну э вот еще еще у нее закатывание рукавов я поняла почему я здесь э его поставила чуть раньше но давайте тогда смотреть видите опять закатывание рукавов и давайте посмотрим по поводу чего это э э я пока все у него люблю потому что меня видите и немножечко прикрыла одежду вот это вот закрывание одежды как раз ну, немного смущения до да, в данном контексте с одной стороны она как бы готова в этом вписаться и сейчас что-то сказать да про это но с другой стороны ей хочется быть поосторожней в оценке того что она сейчас оценивает все удивляет это про драматурга который там что-то они обсуждают а, драматургию а, и вот в данном случае она вот как-то так между двух огней да, она готова у нее есть что сказать у нее есть что сделать но она немножечко прикрыла а, лацканной одежды для того чтобы не взболтнуть лишнего а, следующий фрагмент Кем себя? Ой, мне всегда мне, вот это вот все всегда а вот смотрите интересный интересный жест у меня кто уже был на моих бесплатных занятиях где я рассказываю про рот да кстати кто был напишите плюсик а кто не был напишите а, минус а, так вот мы с вами рассматриваем когда рот и знаем что это аппетиты если кто-то еще не был то в конце занятия я дам ссылочку где зарегистрироваться а, обязательно приходите на эти бесплатные занятия а, да вижу пока плюсики поэтому все нормально так вот рот это у нас про аппетиты и мы видим какая реакция на то что вот ей сейчас говорят кем бы ты себя видела в пьесе анна каренина а значит и смотрите с одной стороны она немножечко салфеточкой ротик прочистила вы ну, смотрите каким жестом она прочищает она как бы внутрь его понимаете здесь такой тонкий момент ей очень хочется как бы свой ротик увеличить да но с другой стороны она это делает очень изящно что чтобы никто не заметил его ее хотелочку, то есть она себя все-таки видит в этом и у нее есть на это аппетиты и она очень хочет, да, но это делается так, ну как бы незаметно, да, чтобы никто из присутствующих не понял, что это является ее целью, что ее ротик хочет это захватить хорошо то, конечно все равно главное женская видите все-таки поправила рот так вот спрятала немножечко свои аппетиты чтобы мы с вами не догадались но знаете что у нее на это есть очень много желаний и в конце все-таки она сейчас скажет это каренина потому что это вызов это всегда вызов ее можно раскладывать видите и после вот этих вот жестов когда она немножечко сомневалась сейчас еще раз давайте посмотрим это вызов это всегда видите облизала губы напряженные губы облизала и дальше смотрите губы пошли вперед то есть хочется вызов ее можно раскладывать видите вот вот говорит челюсть чуть выше и губы вперед губы вперед это когда я уже вижу конфетку когда я уже смотрите там было облизывание потом губы пошли еще вперед то есть м -м -м, ей очень хочется прям очень вот прям эту конфетку хочется взять э хочется ее попробовать у нее прям есть какие-то идеи на этот счет и мы это видим такая вот прям заинтересованность явная два разного можно пожалуйста по шизофренической линии можно по феминистской как угодно да то есть вот мы мы увидели что у нее как минимум два варианта игры этой героини то есть ей это очень очень интересно а, да а насчет этих занятий бесплатных я их провожу периодически а, под видео я помещу ссылочку где зарегистрироваться чтобы я вас точно оповестила а, да значит следующий фрагмент типа вот после сына смерти когда я уже спивалась я ему сказала прости Через несколько там мгновений уже я уже трезвая видите вот здесь вот очень интересный и важный момент это как она пришла и вот к богу да и после этого она перестала пить вообще 7 лет да, она уже не пьет и вот она рассказывает как это происходило ей это говорит довольно сложно потому что она понимает что может быть ее могут и не понять это очень глубокая информация это та информация которая очень личная которую вот просто Просто так с не скажешь она говорит и чувствуется внутреннее такое напряжение внутренняя работа которую она перед нами можно сказать выворачивает она перед нами сейчас по сути выворачивает душу вот этими признаниями до да, что она пришла именно к богу упала на колени и после этого перестала пить поэтому идет вот эта вот неловкость когда она поправила одежду чуть-чуть натянула кепку чуть-чуть больше вот видите, облизала губы. То есть ей очень неловко это говорить, просто потому, что эта вещь очень личная. Чем глубже она ее ощущает, да, тем больше вот этого вот внутреннего сомнения. а Надо ли говорить, надо ли настолько открываться? Но она вот, ну, она, она такой человек, да. Она говорит все, все подряд, да, вот и, и неважно поймете вы или не поймете. И вот вот это вот и есть ее искренность. Я понимала за что все в жизни дано это я сделала ты понимала что это наказание нет это я себя наказала и теперь... вот это вот прям знаете золотые слова знаете за это я ее еще больше зауважала за то что вот это осознание осознание что мы сами себе делаем свою жизнь и да может быть она очень сильно пострадала но это она этот урок прошла знаете не на сто процентов а на тысячу Теперь мне нужно было из этого выйти. И вот этот первый и последний акт в церкви, когда я просто встала на колени и сказала ему «прости» да ну вот прям сейчас вот этими словами она ну по сути вот знаете таким ровным голосом как все интервью может быть даже очки на дело да ну как бы дополняет дополняет какую-то может быть закрытость да, закрытый такой образ но при этом сейчас те слова которые она проговорила они очень важные и ну вот прям это то что от души это то что наизнанку вот это вот прям ну это дорого стоит а, да следующий фрагмент а. Да, Вайнштейн это как раз про это для меня, да, это все злоупотребление э, и все наши государства. Да, злоупотребление, облизало губы, ну, это как раз про то, что конфетку, а, про конфетку, да, злоупотребление. Видишь конфетку, она чужая, но ты ее берешь и ешь. Вот как раз идет это облизывание губ, иллюстрация того, что она проговаривает. Три президента, это все надоело, мир будет выходить, выходить на другой уровень, ну, в плане управления да, миром здесь прям идет такое прям поправляет одежду как бы ежится немножко но здесь она может быть не до конца понимает да, в общих чертах понимает что мир меняется но вот конкретно она не может сказать вот эту рассказать описать эту таблетку которая будет всем дана, да и поэтому с одной стороны она понимает что все меняется но с другой стороны она не знает как и вот это вот ее противоречие внутреннее что она она как бы говорит часть информации Информации, но э, какую-то очень важную часть она не может проговорить потому что она не знает поэтому вот так вот ежится и немножечко натягивает на себя одежду э, ну как бы говорит а, а вот больше глубже я вам ничего не смогу сказать я просто понимаю это может быть это на каком-то неосознанном уровне у нее происходит вот это понимание поэтому ей вот на сознательном уровне дать нечего до да, сказать вот какую-то информационную э, составляю ну вот того что она сейчас сказала э, ей ну нечем подтвердить это, но она это чувствует, она это ощущает, и поэтому вот так вот идет такое немножечко противоречие, она как бы закрывается для того, чтобы ее не спросили дальше. Я даже не знаю, что это будет за форма. Слушай, ну... Да, так есть еще. Так, ну вот вот на этом я считаю, что ну такой вот прям разбор. В общем-то заканчивается а я приглашаю вас если вы еще не были на моих бесплатниках обязательно посетить а значит вот либо по этому квадратику пройти а, и там когда вы зарегистрируетесь получите много ну несколько семь подарков первый подарок сразу при регистрации инструкцию эффективного общения кроме того вы сможете приобрести книгу читай лица мою книгу за 99 рублей а кроме того вам будут еще приходить подарки там все настроено автоматически и самое главное я приглашу вас на три бесплатных занятия кто еще не был а, да еще хочу вас пригласить а, да еще знаете что забыла сказать обязательно смотрите это интервью если вы еще не посмотрели там действительно очень много моментов которые вот действительно ну я не знаю все охватить в разборе невозможно но она там много много мудрых вещей проговорила поэтому э, очень рекомендую к, к просмотру это интервью очень толковое, шикарное интервью просто я считаю что шедевр ксении собчак э, что она вот таких гостей приглашает и так это все проводит в таких э, в таком месте это суздаль это красотень просто смотришь и наслаждаешься эти два часа которые длится интервью пролетают незаметно потому что там действительно много полезнейший информации для тех кто может быть в каком-то внутреннем конфликте находится кому ну кто стоит перед какими-то проблемами вот человек который действительно прошел все огонь воду и медные трубы она прошла такие испытания что нам с вами может ну просто мы посмотрим на нее и поймем что даже из такой ситуации можно выйти очень жизнеутверждающе и я рекомендую к просмотру это видео а, кроме того а у нас а, вот для спонсоров а, вот вы можете спонсировать мой канал для спонсоров у нас уже четыре занятия по графологии есть в доступе поэтому очень рекомендую это для спонсоров уровня меценат и выше Значит, а если интересно графология обучаться, то, пожалуйста, сейчас очень удобное время. Уже четыре занятия загружено, и вы можете прямо сейчас ну, начать уже, можно сказать, на базе. А, Но ну, и вообще приглашаю вас подписываться на мой канал обязательно, потому что у нас сегодня еще будет, кстати, стрим. Я приглашу очень интересную гостью. А те, кто подписан на мою рассылочку я все расскажу все покажу кто не подписан ставьте колокольчики в 9 часов будет еще один стрим с интереснейшей гости поэтому пока не буду проговаривать еще будем разбирать и еще вышло несколько интерес классных интервью на других каналах пишите пожалуйста кого еще хотите разобрать пишите в комментариях пишите свое мнение по поводу этого интервью пишите все что вы думаете я даже если я ну шучу по поводу хейтеров там еще что то я э, читаю все ваши комментарии я э, принимаю во внимание то что вы мне советуете особенно если это делается позитивно потому что вы делаете меня и мой канал лучше а я благодарю вас за то что это время мы провели вместе желаю вам хорошего дня а вообще всего самого лучшего доброго светлого люблю вас всех пока